доброго времени суток дорогие друзья я все время показываю небольшие ролики о валенсии ну и никогда не показывал вам так апельсиновые поля валенсии чем собственно говоря и славится испания Компания славится своими мандаринами, апельсинами. Я решил вам показать, сегодня у нас 14 февраля, зима в самом разгаре. И я вам решил показать нашу суровую испанскую зиму. Ну и не просто зиму, а еще и показать вот такой мандариновый сад. Потому что все показывают исторические места. А вот как-то даже я упускаю этот момент. Почему-то не считаю нужным. Или забываю показать просто как растет мандарин. Я вот когда сейчас зашел в этот сад и понял, что я сделал очень большую ошибку. Что я хочу пояснить, вот вы видите на полу очень много опавших мандарин, это были морозы в этой местности, это чтобы понималось это в горах 1400 метров над уровнем моря и Были морозы, падал, опали мандарины, и было ночью минус 6 градусов. При минус 6 градусов вот случилась такая беда. Это не типично для Испании, но все-таки бывает. Ну, в основном все равно урожай, как мы видим, спасен, да? Вот, собственно говоря... Вот эту красоту я хотел вам показать и передать. Думаю, мой iPhone вам это все передаст. Эту всю красоту. И когда наши местные говорят, ой, как у нас холодно, я всегда смотрю телевизор и смотрю там Москва минус 25. Там Норильск, там вообще что-то ужасное. Поэтому, местные ребята, оцените наши красоты и нашу теплоту в феврале. Шикарнейший урожай в этом году мандарин. Эти мандарины я пробовал. Очень сладкие очень насыщенные, но горные мандарины они всегда такие, вот, они вот особенные. Ах, да! Сегодня уже у нас 14 февраля. Друзья, поздравляю всех с праздником, с Днем Влюбленных. Всем парам я желаю всего хорошего, любви, счастья и всех благ. До новых встреч! Ну и если не трудно, напишите, понравились вам наши мандарины или не понравились. Всего хорошего.